Типичные скушествия. Первый, посмотреть телевизор, что получить вдохновение. Второй, взнатить и наслаждаться. Третий, кто-то постучал твою дверь, лучше проверить. Четвёртый, узнать, кто постучал твою дверь. Ребята, спросите, кто посочел твои двери. Так же что это было. Беги. А что ты что-то делаешь?